Какой пост у вас это? Площадь Свободы, ну вот площадь, э, Ленина. С... площадь Ленина, площадь Ленина, который вот, ну вот этот круг, сюда, сюда. с которого мы пытаемся заехать, ну вот откуда заезжать. ставчик, короче, потихонечку к дерби готовимся. Сегодня первый тур у нас. Готовится флагов всяких, взять, баннеров кайфовых, да, чтобы у нас все красиво было на трибуне. Вот, всем шизить от обдушибым. Надеюсь, удачи нам подфартит. Ну что, мы забрали став, наконец-то, да, все, готовимся уже к поездке на стадион. Надеюсь, сегодня у нас... Не возникнет проблема с заносом, как это всегда происходит. Вот. Будем пытаться сделать сегодня атмосферную шизу, чтобы все было круто, чтобы поддержка на трибуне соответствовала игре команды, которая тоже надеюсь не подведет. Я понимаю, я понимаю, за Понимаешь? А куда нам ее чтобы Алло. Поставить? Какой пост у вас это? Площадь Свободы? Ну, вот площадь, э, Ленина. площадь Ленина. Площадь Ленина, который, вот, ну вот этот круг, с которого мы пытаемся заехать, ну вот, откуда заезжать. <плес> Наконец добрались до этого, не до стадиона Химки, уже на самом деле ждем не дождемся, когда все команды, блядь, отстроят все стадионы, чтобы мы прекратили играть в этом просто убогом месте, потому что... Каждый матч на этом стадионе сопровождается какими-то проблемами Проблемами с полицией, проблемами с проходом Люди заходят во втором тайме да? Надеюсь, сегодня все-таки все попадут к началу футбола Сегодня ждем отличную шизу, отличную поддержку от всех болельщиков От каждого спартаковца, который пришел на этот стадион Нас сегодня не так много Нас на заворотке будет около двух да? тысяч Плюс те люди, которые пришли на центр Мы будем сегодня все вместе, будем единым мотором Будем работать, гнать команду вперед И надеемся, команда нас не подведет и покажет достойный результат. Надеюсь, наш великий, могучий, наконец-то, этих убогих прибьет. Много месяцев тишины. Сейчас вот заносили за первых. Ребята сделали, посмотрим, как трибуна будет смотреться. Надежда остается, что мы нормально сыграем. Займем подобающее место, которое нам и по истории, и по значимости клуба мы должны снимать. Заражены. А, непонятно, чем они заражены, но походу посильные парни. На сегодняшнем матче у Красно-Белых планируется 150-200 единиц пиротехники. Надеюсь, что все получится и наш сектор будет сиять ярко. Ну что, мы уже на стадионе, все готово к началу матча, готовится все для того, чтобы оформить красные трибуну. И чтобы сегодня максимально атмосферно поддержать нашу команду. Сегодня в перве наш девиз один за всех и все за одного. пока проигрываем 1-0, надеемся, что команда сейчас соберется, да, в и во втором тайме покажет отличную игру. Поддержка на уровне, первый тайм отшизили ура вообще. Отличная пира, бля, отличная шиза, все здорово. Надеемся, что во втором тайме такая же поддержка поможет нам выиграть и переломить ход этой встречи. Закончился матч, первый матч в новом году наш. К сожалению, мы проиграли. Проиграли принципиальному сопернику. Команда не показала достойной игры, не показала желания побеждать. По поддержке, ну, первый тайм был на ура, второй тайм уже дотерпели, да. Буду, буду объективен, говорю как есть. Надеемся, надеемся на то, что, блядь, команда сделает нужные выводы, да. И на домашний матч настроиться должным образом разнесут Амкар в щепки. Сегодня не попробовали новый заряд. Решили этого не делать, решили оставить его на домашний матч. Так что на домашнем матче, я думаю, зажжем. Паш, что ты можешь сказать начинающим болельщикам, которые только впервые там, приходят на стадион, и только окунаются в эту всю атмосферу э, красно-белой поддержки. Мне бы хотелось сказать, что те люди, которые приходят на стадион, должны понимать, что э, нельзя, э, нельзя фанатеть в полси. Если ты не выкладываешься, значит, ты не на, по-настоящему эмоционален. Потому что фанатизм, это настоящий фанатизм, ультраскультура, это болезнь. Это болезнь, которая поражает тебя и которой ты болеешь прям до конца своих дней. Вот это настоящий фанатизм. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше болельщиков у нас был на секторе именно с так называемым ультрасменталити внутри. Ждем всех на нашем первом домашнем матче в этом сезоне 12 марта 17.00, стадион Спартак всем быть, все в красном